Вот эта общая тенденция на разрушение традиции, это общая тенденция на то, чтобы нас сделать бестолковыми и слабыми, чтобы мы ничего не накапливали. И каждый раз думали, мы свободные, мы независимые, мы очень креативные и творческие, поэтому нам не нужны никакие традиции. Мы будем каждый раз с нуля начинать и делать одни и те же глупости, наступать на одни и те же грабли, а потому что нет традиций. А что такое традиция? Это основа культуры. Нет культуры – нет традиции. Нет традиций, нет культуры. То есть, на самом деле, это без культуры. Это не современная культура, это без культуры. Культура – это традиционная культура. Другой культуры не бывает. Попробуйте на это так посмотреть. Я вот спрашивался, что я хочу донести людям сегодня на этой встрече? Вообще, какая идея главная? Должна быть всегда главная идея. Вот мне хочется, в первую очередь, изменить ваш взгляд на традиции. Уйти от бытового представления о традициях, о каких-то ритуалах, обычаях и, и всяких народных праздниках, смысл которых уже никто не знает а прийти к сущностному пониманию, что же такое традиция. И вот будем отталкиваться для того, чтобы сущность этого понять, от понимания самого слова традеры, то есть передачи. На самом деле изначально традиция подразумевала некое знание, которое исходит не от человека, а свыше. Поэтому все духовное знание, все религиозные системы, они всегда традиционные. Они говорят, это знание пришло не от человека, поэтому этому можно доверять. Вот Бхагавадгита — это песня Бога, Библия, да, там, Веды. Не человек это написал. Этому можно доверять, поэтому этому можно следовать. То есть любое, на самом деле, духовное знание, оно по определению традиционное. И вот если мы... В сущность слова «традиции» войдем, мы поймем, что без понятия духовности никак. Без понятия духовности традиция будет просто какой-то ритуал, и чаще всего мертвый ритуал. Есть такое понятие «саната надхарма», то есть какая-то извечная истина. Вот в основе любой традиции, в любой религии, в любой культуре есть вот эта извечная истина. То, что неизменно, то, что идет не от человека, а от чего-то свыше. Ну, а если мы живем в атеистическом обществе, то признать, что что-то идет свыше, э, ну, это очень неприятно, это обидно. Мы же сами кузнецы своего счастья, мы сами боги, мы реки можем разворачивать, куда хотим. Поэтому какая Санатана Дхарма? Какие традиции? Мы сами устанавливаем, что хотим. Придумываем новые слова, новые имена, новые законы. Мы же, мы же боги, правильно? Вот, поэтому... Вы должны четко понимать, что все, что нетрадиционно, это всегда против Бога. Потому что изначально традиция идет от Бога. И для того, чтобы это сделать не столь очевидным замыливают смысл слова традиция, обращают нас к каким-то пустым, мертвым, непонятным ритуалам говорят, вам вот это надо, и вот эта традиция, давайте будем свободны, зачем нам себя отягощать ерундой всякой. И это хорошо работает. А мне вот сейчас как раз очень хочется вернуть вас к тому, чтобы вы поняли, а что такое на самом деле традиция. Традиция — это не вот эти народные ритуалы. И вот я, кстати, вам об этом ничего сегодня говорить не буду, потому что я не знаю белорусских ритуалов. Я сам астин, я знаю астинские традиции. Зачем они вам? Я хочу про суть, про то, что за всеми этими внешними формальными бытовыми проявлениями, чтобы было понятно, а что же такое традиция, а что мы передаем.